Зая, ты сегодня будешь со мной спать или отдельно на диване? С тобой, а что? Да я просто хотел сегодня без трусов поспать, просто хотел, чтобы тело отдохнуло. Что с тобой оно, походу, не отдохнет.